Минутная готовность. Есть. Есть. Минутная готовность. Минутная готовность принята. суток уважаемые зрители и слушатели информагентства ледокол с вами юрий владимирович аркадий борисович мы продолжаем выпускать наш еженедельный дайджест новости за неделю и учитывая современную позицию наших властей о просвещениях мы высказываем каждое свое личное мнение и с первой новостью нас знакомит юрий владимирович по традиции как всегда совершенно верно Итак, первая новость. В Москве э, не только канал «Известия», но и «Россия-24» э, сообщает о том, что на первоначальном этапе врачи рассматривают медицинские документы более 500 подростков, желающих вакцинироваться, но всего в исследовании примет участие 100 добровольцев. О чем речь? А речь вот о чем, о том, что ранее 25 июня директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалея Александр Гинзбург сообщил, что порядка 350 детей-подростков в возрасте от 12 до 17 лет будут участвовать в клинических исследованиях вакцины против коронавируса «Спутник В» или «Пять», там, как угодно. Кто как считает. В Москве стартовало клиническое исследование спутника ВИД для подростков. Первая и вторая фаза испытаний проходит на базе Морозовской детской больницы и детской больницы имени Зои Башляевой. Для тестирования вакцины пригласили 100 добровольцев. Участникам исследований снизили дозировку препарата. Первые три дня после прививки подростки проведут в стационаре в изолированном боксе. Добровольцы заведут дневники самонаблюдения в мобильном приложении, а медики будут контролировать их состояние по телефону. Испытания спутниковии на жителях в возрасте от 12 до 17 лет продлятся в течение года. Вакцину «Спутник Ви» подросткам от 12 до 17 лет. 101 первых участников исследований отбирали среди добровольцев. Та же самая вакцина, но дозировка была подобрана в 10 раз, она меньше, чем у взрослых. И дальше мы будем следить за состоянием детей, мониторировать иммуногенность. Мы проводим это совместно с институтом Гамалеи. В больнице имени Башляевой прививку сделали 11 подростков. Чувствую себя хорошо, может, когда в будет типа, немного было больно, но так всегда... А, так, нет, особый дискомфорт не испытал. Мы сами приявились уже, потому что ситуация на самом, на самом деле последнее все больше и больше пугает. Сыну у меня является суворовцем, мотается между городами, участвует в парадах, поэтому рано или поздно со мной будут проявлять. Для меня было важно, чтобы он оказался под присмотром, сразу под наблюдением врачей, 48-72 часа после прививки, соответственно. То есть любой чьих там воспалений или какой-то, он будет под контролем. Испытания вакцины «Спутник Ви» проходят в двух детских больницах Москвы. После После прививки подростки будут находиться в боксах три дня, в третьей фазе испытаний в конце лета примут участие 250 человек. Да, то есть, вот э, сейчас мы только что видели ролик в э, трехминутный, в котором как раз по этому было показано и все в общем -то, сказано. То есть, картина достаточно простая. Получается, вот по этому тексту сейчас проводятся клинические исследования вакцины на подростках. Так на что думайте, что Да, добровольцы, конечно. Есть, заметьте, Юрий Владимирович, исследования на добровольцах проводятся после того, как всем чуть ли не в обязанность вменили этой вакцины у колодца и уже требует 80% привитых. Да, совершенно Мишустин, верно. Некий гражданин Мишустин решил таким озадачить нас. Угу. Вот. А теперь я выскажу свое предположение, что, вероятнее всего, э, так сказать, вся эта эпопея будет длиться до выборов, ну и, как минимум, чтобы перекрыть возможность людям собираться обсуждать какие-то вопросы. Я так предполагаю. Собственно говоря, именно этим занималось э, в свое время царское правительство в том самом первом революционном годе, 900, 1905. Вот так. Все. Товарищи, и будьте уверены, подобная ситуация с коронавирусом будет длиться до 2024 года, потому что все мы знаем, кого должны выбрать в 2024 году. Да, есть такое... Ну что, двигаем дальше? Конечно же, Юрий Владимирович, мотайте. Итак, э -э начинаем вот сегодняшний выпуск у нас э -э вот это очередная хорошая новость в кавычках. Вот анти рекорды буржуазного правительства. Мое личное мнение. Значит, естественно, убыль населения в России за пять месяцев года составила 360 тысяч человек. Количество родившихся в РФ с января по мае 2021 года составило 554,3 тысяч. При этом за 5 месяцев этого года умерло 914,4 тысяч человек. Говорится, в данных Росстата. Немного, немало, а именно вот так вот. Как на ваш взгляд? Это, это, я думаю, остается гадать, сколько же реально людей умерло. И от чего они умерли? От чего родились-то тут понятно. Следствие по делу не надо вести, а вот следствие по делу о смерти кого-либо нам еще предстоит и покарать всех виновных. Но это наше личное мнение, конечно же. Кто же когда-либо отвечал за смерть своих граждан в промышленных то масштабах? Да. Вот, дальше. Вот тоже любопытная новость. Вот. Первого компонента в Новосибирске практически не осталось в пунктах вакцинации. А отказывают новосибирцам. Поставка ожидается в выходные. Ну, так как это прошлая неделя. Сообщение... Может, не поставили. может быть, поставили. Может быть, выставили. Да все что угодно может быть. Но опять же... Где у нас та промышленность, где у нас те мощности, задействовав которые, которые можно страну хотя бы нашу обеспечить этой вакциной. Мы не говорим сейчас о ее эффективности, о ее, так сказать, полезности или бесполезности для организма. Вы <coughs> говорите, что надо привить 80% от э, населения Российской Федерации и старый МЛАД. 80% от 146 миллионов, это сколько у нас? Миллионов 110 есть? Есть, конечно. То есть это надо? 220 миллионов доз вакцин. Это только ну. по... один раз привиться двумя компонентами. Правильно я считаю? Совершенно верно. Вот. А так как у нас держится полгода, ну, во всяком случае в каких-то изданиях говорят, что всего полгода. Я имею в виду научные или медицинские издания. Я не знаю, доверяете им или нет. За что? Как прочитал, так и передаю. Так вот, говорят, что через полгода пропадают эти антитела. То есть, надо производить как минимум 220 миллионов доз в полгода. За полгода, да, это 440 миллионов доз. Вот вопрос у нас есть. Такие мощности в нашей химической, фармацевтической промышленности, которые позволили бы выпускать ее в таких масштабах. Ну, конечно, если это не безраствор, то бишь солененькая водичка, которая вообще ничего не делает. Конечно, соленой воды у нас нальют и так. У нас чуть ли не в каждом гаражном кооперативе есть пункт разлива минеральной воды. Какой хотите. Нарзан, Боржоми, какой еще есть популярный-то? Славяновская. Да-да-да. Нет, из советских еще, с тех времен, что... да, Славяновская Петероска. А, Ессентуки те же самые, Рычалок. Вот, то есть, соленой водой-то, может, нас обеспечили бы, тем более по 12 тысяч за... Вакцину за упаковку из двух компонентов, конечно же, любой частный подрядчик с удовольствием вас обеспечит. Слушай, вот она, такая буржуазная наша медицина. Mm -hmm. И это еще не говорим о том, правильно ли вакцинироваться в разгар пандемии, как у нас сейчас говорят. Да. No. Потому что Миллион. мне дают... Давали ссылки на учебники, я еще продолжу все-таки. Uh -huh. На учебники по эпидемиологии, университетские, в которых о прививках в пандемию резко отрицательно пишут. Так что uh -huh. что-то у нас тут вообще неправильно делают. Uh -huh. ну вот, то, то, о чем сейчас Аркадий Борисович говорил про 80%, вот непосредственно про это как раз и новостишка. О том, что Мишусин потребовал вакцинировать уже 80% населения. Ну, как шутят, так сказать, в народе о том, что раз не получается 60, ну уж когда потребует 80, ну, а в 860 получится. Ну, вот. что... 20, вроде как, не набрали. Ой, не, не будем гадать. У нас тут новость будет по российской статистике, так что все впереди. Но, ну, извините, таск... наши дорогие зрители, что заспойлерил вот такую вот новость заранее. Mm -hmm. Так что где же эти мощности, про которые как раз. Кани Борисович и говорил, да фига их знает, где эти мощности. Я думаю, эти мощности были в 90-е годы просто-напросто уничтожены, разграблены, как и вся остальная промышленность в новопоявившейся Российской Федерации. На радость новоявленным буржуем. Просто вот, любой так. завод – это крупный потребитель электричества. Я да. что-то не слышал, чтобы у нас наращивали где-то генерирующие мощности чтобы этот потребитель можно было запитать. Отсюда следует вывод. У нас никаких новых мощностей не появлялось нигде. Так ну, что, ты что? Можем... Ты что? Сейчас же он э, болтает, Силуанов болтает про какую-то там зеленую энергетику. Вот я что думаю, он... как они электричество Владимир, ага. Владимирович, в любом случае, даже если мы берем зеленую электростанцию, в кавычках, она тоже угу. генерирует же какую-то мощность. Мне... По барабану будет, вот, если у меня будет завод, мне по барабану будет, что он от солнечной энергии запитан, что он от энергии прилива, что он от энергии каких-нибудь газов, выходящих из-под земли запитан. Главное, чтобы станки крутились и готовился продукт какой-то, конечный. Или перерабатывался. А откуда берется электричество, которое питает станки? Да хоть с неба, блин, падает. А вот нет, нет, это не совсем так. Я думаю, что тебя будет волновать стоимость электричества. Нет, ну, нет. Стоимость, да, откуда оно появилось? И то это в капиталистической стране, если я гиператически имел бы завод. А в социалистической я бы его не имел, я бы им управлял и на нем бы работал. Ну, в зависимости от положения производства. Все так. Да. Вот. Так что такие дела. Ну, мы посмотрим дальше, что у нас тут, какая у нас заготовочка Заготовочка у нас идет вот какая. США и ЕС отрезали Россию от последнего канала покупки технологий. Вот. Так что вслед за Германией, где в мае был задержан Александр С., которого подозревают продажи под подсанкционного оборудования российским спецслужбам, аналогичный случай вскрыли власти США. Вот. Американский Минторг объявил о включении в черный список трех российских компаний, трех граждан РФ, которые, по мнению Вашингтона, пытались приобрести товары для деятельности, противоречащих интересам нацбезопасности США. Ни много, ни мало, все. Технологически развитая держава готова купить у вас любые технологии. Дорого. Да. Дорого. Лишь бы продали только нам эти технологии. Да вот э, такие вот ребят, которые во время перестройки еще кричали: зачем нам армия, зачем нам то все пятое 10 -е? У нас же одни друзья на Западе, угу. ну дружат. Дружит. Ну, по крайней мере, вот Интересно, а когда появилась поговорка? Я не сто долларов, чтобы всем нравиться. Mm, не знаю. Так мы тоже Нет. не сто долларов, чтобы всем нравится. Точно. Так, чего вдруг у кого-то появляется так, такое искажение сознания, что они считают, что нам все вдруг внезапно продадут, купят? Ну, видно, такие мечты у них с детства уже. Может быть, это как раз то самое поколение, которым э, их родители, дедушки, бабушки приходили и говорили, вот на дететка, одень рубашечку, она импортная, а день ботиночки, они импортные не то что наши, вот все импортный Вот смотри какой да. хороший Которые поддерживали да. то что все все похоже именно туда поэтому они по-другому думать не умеют и просто-напросто не представляют что это такое зачем все как говорится даже российское их это не интересует угу. ну ладно ну а, их идем дальше Россия стала предпоследней по уровню оптимизма бизнесменов. То есть какая-то международная какая аудиторская контора вот, сообщила РБК. Оптимистично смотрит на перспективы отечественной экономики в ближайший год. Лишь 28% из запрошенных. Это ниже и ниже этот, такой же показатель в этом же направлении, только у Японии. Там 17%. Так что у нас все еще нет. Впереди... 17% либо снимают э, аниме, либо э, вообще хинтай какой-нибудь. Фиг их знает. Ну, в общем, в принципе, а вот Toyota такого. последнее время как-то не особо хорошие модели выпускает, не разбирают, э, кто там еще Митсубиши, до угу. Третьей мировой они тоже. Вряд ли хорошо будут жить. А как-то начнется Третья мировая, опять пойдут э, Зеро какой-нибудь изобретут угу. Мисубиши, Кавасаки. Кто там во Второй Суду. мировой звуке, но они, собственно говоря, всю промышленную мощь Японской империи-то и осуществляли. Угу. Вот. О, идем дальше, конечно. Теперь про нас. Да, и вроде то, тоже про нас было. А, вот да этот да. уж точно про нас. Ценам на орехи в России предсказали рост из-за инфляции и жары. В первом году цены на декорастущие орехи, ягоды, и грибы могут вырасти примерно на 10%. Я думаю, что даже не примерно, они так и так вырастут. Все. А главное, да. у нас была новость про то, что лицензию вообще на это надо брать. Да, конечно. Вот. Так что дикорастущая продукция из России пользуется все больше популярностью за рубежом. Особенно на азиатских рынках. Так что вопрос не в том, что это вырастет. А вопрос в том, что это будут стараться продавать туда опять. Туда, туда, туда, туда. Ну, у тигров тоже выращивают и продают туда. Uh -huh. Потому что из них что-то готовят э, китайцы и вот кедровый орех он стоит 1600 брусник 350 облепих 250 сушеные белые грибы 3000 брусник из 300, 350 три рублей я вот вроде бы эту. Наверное... подожди сушеные сушеные там же сколько они должны были чтобы килограмм сушеных набрать Это сколько надо. В любом случае 3000 рублей а за что килограмму. Похоже, те люди, у кого там зарплата тысяч начинаются там от 100-150, и для них это нормально. Кстати, что Они говоря, что тут на слишком высокие зарплаты решили больше с них брать в фонды ОМС. То есть, если у вас больше 150 тысяч зарплата, вы раньше не платили... Нет. До 150 тысяч зарплаты, насколько я помню, не платили повышенные проценты в МС, а теперь mm. начнут платить. Ну что же, будут поджимать, будут поджимать. Не своих же миллиардеров трогать. Конечно. вот. Ну, есть, ладно. Люди, у которых все равно 100 тысяч зарплаты, они не понимают тех, у кого 1025-30. Да, им это совсем непонятно. Как mm. так? Работать надо лучше, говорят. Да. Миллиардер да. напрямую никому не говорит, что работать надо лучше. Он тебе может э, объяснить, как э, на Бализ какой-нибудь болей отдыхать, валей угу. или еще какой-нибудь непонятной ну, все. сущностью в виде Идем дальше. Поехали. Там у нас еще одна тема. Вот. Минпромторг предложил потратить 1,8 триллионов рублей на выпуск 735 самолетов. Мне вот, честно говоря, непонятно, почему именно 735 самолетов взято. Вот. План вывода на рынок и поддержки продаж 735 отечественных самолетов. Вот интересно, из чего они стоят? ИЛ-114. Ну, конечно, а Его стоимость известна как... вообще? Ась? Его стоимость Ил-114, МС-21, вот это вот ЛМС-901 Байкал, Суперджет-100, Ил-410, Ил это вообще, у них стоимость известна в производстве? Вообще, вот эта вот цифра 1,8 триллиона, она делится на 735 этих гражданских самолетов? как-то. Ну, я думаю, что это все, как говорится, фантазии. Но денежки сработали, денежки сработали, я так сказать уверен. И тем более, но новость это сегодняшняя. Но не часов. такая давняя. Это я такая. сегодня с Рамблера сдергивал. Понял. Значит, получается так, что эта новость свеженькая. На эту новость реагировали всякие там объединенные авиационные корпорации. Что они там они там по моему на... отросли отрасли на бирже но завтра а -а -а. упадут так что это одноразовая новость она будет отработана рынка опять опустит туда где он и был я так думаю но кто-то на этом заработал явно так что да, денежку сделали но самое главное 735 и на чем ил-114 ну показали что он там взлетел сел и все мы с 21 ну вроде как а летают крыльев но... будет летать нам же могут. на к нему крылья приделывать композитные. Да. Ну, ну МС-21, ну, могут они там четыре штуки полетать. А дальше-то, как что-то непонятно, там, похоже, как не старались делать свое, так и не получается. Так что идем дальше, наверное. Подожди, у меня вопрос. Вообще, мы авионику под эти борта можем делать? Мы их можем... Я... А мы их можем куда-то сажать, откуда-то их запускать? У нас вообще есть, ну, кроме самых больших городов, вот у нас недавно сделали новый аэропорт Гагарин, у нас вроде как такие борта могут садиться. А в более мелких городах, куда в советские времена авиация летала, аэрофлот. Mm -hmm. Конечно, конечно. Это все фантазии, ожидания. Самое главное в этой новости о том, что 1,8 триллиона рублей будет из бюджета взято и кем-то очень хорошо поделено. Вот У -у -у. это какая новость. Само -само. Причем нацело поделено. Все 1,8 триллиона уйдут <кх> в известное место, товарищи. Конечно, конечно. Это было и при царе, так что и при этих тоже буржуих. Все да одинаково. Да, они от царских особо и не отличаются. Слушай, наверное, они мечтают. Так жить они по -царям. крестятся. Точнее, одни крестились постоянно и говорили: боже, царя храни, а эти боже Путина храни. Это наше личное мнение. Да, точно. Так, идем далее. Что у нас там дальше? Так. Следующий у нас вот. Да, тем такая. Она, в принципе, больше... Если честно, последний Ну, По идее, надо было бы ее последний поставить, но она у нас не последняя. Итак, Лавров назвал условия для вступления России в Афганскую войну. Так как он, будучи вроде как бы у нас в России Талибаном в разряд, так сказать, этих самых запрещенных... Да, но получается с ними в Москве был переговор. Вот Лавров с ними, так сказать, здоровкался за ручки. Mm -hmm. вот. Ну, не знаю там как что. Все было торжественно, насколько я понимаю. Ну, это я так понимаю. Вот. И дальше, в принципе, как бы вот здесь вот такая фраза зайдет. Россия не будет мешаться в военные действия с талибами до тех пор, пока они будут. Продолжаться на территории Афганистана. Однако российское руководство обеспокоено возможностью перехода боевых столкновений в Таджикистан, заявил глава Лавров. Вот все, все на все обеспокоенно. Ну, посмотрим. Ну да, давайте Чуть. опять обеспокоенность этим обеспокоенным. У нас все время какую-то обеспокоенность. Им бы человек mm. нервов попить, там глицинчик. Хотя ладно, глицин это лекарство, которое ни от чего не работает. Ну, ну вот... получается одно, что надо, нам, если эта эпопея будет, так сказать, проходить, то нам, как говорится, надо держать у хвостро. потому да, что отправят, как в Сирию, тоже молодых каких-нибудь. И будут да. рассказывать, что их там нет. Да, там, там средняя есть она. Вот она, mm -hmm. как говорится, разрежет. Удар со Средней Азии разрежет Российскую Федерацию пополам. И радуйтесь, как ну, говорится. Я уж не говорю про то, что может обостриться наркотрафик. Так это однозначно. По-другому не будет. Ну да, мы О. без этого вообще никуда. Это же Хотя, Помнишь, мы давали новость про то, что задержали во время наркотического дебоша одного из да. депутатов или кто там, там он был Замминистр, по-моему какой а, замминистр. так вот куда этот наркотрафик-то идет в на ряду Кремль и Белый дом все понятно у них-то и деньги на это есть точно вот у них-то деньги а потом обостряется в нехорошем смысле вот ты сейчас про деньги затронул так что Переходим дальше. Инфляция в России установила новый пятилетний рекорд. Хлопаем в ладоши товарищей. По итогам июня рост потребительских цен ускорился. С 6% до 6,5%. И стал максимальным с 2016 года. А в среду Росстат. Короче, вот. товарищи, еще на 6,5% ваш труд обесценился. Совершенно верно. Вот. И дальше немножко там перечисление идет. Свекла за месяц подорожала на 58,4%, морковь на 37%, картофель на 20%, капуст на 14%, цены на хлеб выросли ну, почти на 8%, Курятина 15... 19%. Вот, мясо стал дороже на 11,5, курятина почти на 19, рыба на 14. Если честно, да. больше беспокоит курятина, но ну, лично меня, морковь и картошка, потому что это то, что я из этого списка чаще всего вижу у себя на столе. Основное, да, основное питание. Вот, так что... Ну, вот еще и там... рыба чуть-чуть бывает иногда. И на все это ценники растут... Успевай да? только отлистывать. Только успевай, только успевай. Ну ладно, тут вот. Графики шутки. красивые. Да. Ну понимаете, это же статистика. Это статистика. Но теперь мы перейдем именно к статистике. Оп. Вот так вот статистику ростата попробуют спрятать от россиян. Российские власти обсуждают возможность скрыть от излишнего внимания данные Росстата накануне сентябрьских выборов Госдуму, которым страна подходит с рекордной смертностью, максимальной за пять лет инфляции и падающим, падающими доходами граждан. Игорь Владимирович, это ровно те новости, которые мы в начале нашего ролика... В начале записи да, вывели. Да, в том-то и дело. Вот как раз здесь все и сказано. Оказывается, это, эти новости пока, сведения пока еще открыты. Открыты? Да. Мы, говорим, да. Может, меня... там, мы уж не говорим, насколько они там честны, верны и так далее. Хотя бы открытые. А теперь все. Министерство правды. Да. Или... Все туда идет. Все да. идет туда. Но при этом. Оказывается, что Орвелл писал про коммунистов злобных. Да, удивительное дело. Удивительное дело. Вот. Ну, дальше идем. Поехали. Что за этим прячется? А вот что. На России надвигается пандемия банкротств. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 9,2%. Вот. То есть в годовом сравнении получается вот такая вещь. А ведь, как да, говорится... Да, по сути, десятая часть обанкурт. Радуют, радуют нас эти самые, как там выступающие по телевизору в ладошке хлопать, так сказать, предлагают, какие они хорошие управленцы. Угу. Ну, все а, на все. Не, Юрий Владимирович, что делать с управленцем, если у него на 10% сократилась какая-то отрасль? Ну, это же по сути 10% просто взяли и сократились. Удар, да, да. сократить. Ну какая? Это же обычная фраза звучит такая, значит, они неэффективны. но ну, вы все построили так, чтобы они были неэффективны. Ладно, когда в советские времена там задавили частника громадным производством, а тут просто задавили частника. Причем не ради чего-то. Нет, ну раз так можно, ну то что. Это просто неэффективные они. Мало что они говорят. Они просто неэффективные. А, ну, не, не вовремя все это они делали. Поэтому они сами виноваты. Угу. Пандемия да. еще у коронавируса не вовремя объявлена была. Тоже. Да. Понять, вот. простить. Закосить под... на это они могут. Нет проблем. Как и обычно. Да. Я так считаю, да? Вот, идем дальше. Поехали. Россияне в июне увеличили спрос на иностранную валюту на 21%. Вот представьте себе. То есть, получается, вообще, когда убегают валюту, ну, понятно, что сейчас вроде как бы... Лето, вроде как бы отпускной сезон. Тем более, что границы в Египет открыли, в Турцию открыли, там бывшую Югославию там куда-то открыли. То есть, пожалуйста, мотайся, езжай-то хоть куда и хоть как. Но все равно как-то много, почти пятая часть населения. Да, и вдруг на тебе. На 21%. Вот. еще не сказали, сколько там в крипту убежали. Да. Я попробую предположить, что, в принципе, это в ожидании того, что население ну, не доверяет данной общественно-экономической системе в стране. Ну, или просто Поэтому хочет спрятать. Нет, уберечь. может заработать даже. Ну, типа сейчас а. доллар вверх скакнет или евро, а ну, потом... Правильно... Ну, они заботятся о своих сбережениях, Конечно. как же. Ну, может, еще вот. преувеличить хотят внезапно. Ну, вот такое дело. По все возможно. Но у нас вот есть еще интереснее новость, на мой взгляд, следующая. Следующая новость. «Газпром» попросит валюту в долг четвертый раз с начала этого года. У нас только седьмой месяц. Да. А, то есть он каждые два месяца, условно говоря, просит в долг. А потом по итогу года они себе выпишут за прекрасное ведение бизнеса красивые премии. Так? Да. Вот пишет. В конце июня «Газпром» занял 500 миллионов швейцарских франков, продав еврооблигации под полтора годовых процента. В феврале компания размещала шестилетние те же самые еврооблигации в евро на 1 миллиард евро. В январе 8-летние бумаги на 2 миллиарда. То есть они прям так и прыгают и скачут по валюте. Так почему же они в рубликах-то не хотят занимать, а? Вот граждане, вы это учтите. То есть контор старается сберечь любым способом свои накопления и сбережения. И вы учтите, что они не в рубликах все это дело хранят. Учтите. Да. И уж тем более не в сберегательной кассе. Точно, абсолютно. Которая верна. уже стала сберегательным, сберегательной почтой, сберегательными угу. курьерами, сберегательной аптекой. Чем угодно. И здесь, так сказать, посмотрев на всю эту картиночку, мы переходим к заключительной новости, которая должна нас очень сильно радовать. Оп. Форбс сообщил о росте доходов чиновников во время пандемии. То есть настоящие доходы россиян за пандемийный 2020 год упали на 3,5%. Но доходы богатейших чиновников и депутатов продемонстрировали уверенный рост. Лидеры ТОП-100 Форбс совокупно увеличили свои заработки на 12 миллиардов рублей. Вот так вот. То есть, в принципе, это на... А основная сумма получается, какой как получили, угу. вот, э, э, ну получается 76 почти миллиардов рублей У в 2020 году. Юрий Владимирович, и кто-то после этого будет заявлять о ненаучности экономики, о научности марксизма. Вот тут вполне себе закон сохранения массы проявляется. <таспорядочный> У населения по чуть-чуть убыло. А тут mm -hmm. много у кого-то прибыло. А в целом в системе все по нулям. Да, он, он даже лидер прошлогоднего рейтинга по доходам, депутат Сахалинской областной думы Пашов или Пашев, занял третье место, хотя сейчас он находится под стражей. Его доход вырос с 6,2 миллиардов рублей до 6,3 миллиардов рублей. Вот представьте себе, он под арестом сидит, а денежки ему капают, капают, капают, капают. А вот вы, как вы работаете, а вам денежки капают, или они кап-кап, и убежали на кварплату, на жратву, на питание, на одежду и на всякие У прочие... У нас вроде на... бы сейчас еще есть в Уголовном кодексе норма о конфискации имущества, если я правильно помню. Вроде как есть. А? Так... Почему до сих пор она никому не применена? Ладно, хорошо, в пользу того же самого буржуазного государства, но... Вы человека вроде как арестовали, посадили. Почему он да. до сих пор богатеет? Да. Ни с того, ни с сего. Ну как же там? И вообще интересно, здорово. Здорово система работает. Вот, ну, в Лайк, принципе, на... и так далее. За такие... Вот. На этой положительные новости для нас, хотя в принципе я не знаю, а что мне с этого? Но ну, вот, мне с этого ничего не капает. Вот так. точно Положительные новости для Российской Федерации. Мы можем на сегодня закончить. Да? Конечно. У нас больше новостей на этой неделе нет, товарищи. Всех благодарим за просмотр данного ролика в записи. В следующую неделю мы выйдем в эфир в привычном режиме. Успехов! Думайте своей головой! До свидания!